В комментариях орудуют мошенники от моего имени. Банить их бесполезно, они растут как грибы после дождя. Сам YouTube абсолютно никак не решает эту проблему. Не отдавайте свои деньги людям, которые притворяются мной в комментариях. Я никогда и ни у кого не прошу денег ни в доверительное управление, ни на раскрутку депозита, ни на что-нибудь еще. Предупрежден, значит вооружен. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новое видео. Оно будет небольшим, но очень значимым. Особенно для холдеров XRP, Avalanche и еще двух криптовалют, о которых мы сегодня поговорим. Начнем с этой очень интересной карты. Так выглядит мир, если убрать страны, которые сейчас не разрабатывают собственные ЦВЦБ, цифровые валюты. Как мы видим, 83 страны готовятся к запуску цифровой валюты Центрального банка. При этом уже есть 5 стран, которые их запустили, например, Багамы и еще четыре островных страны. Кстати, моя родная страна Украина уже имеет пилотную версию цифровой гривны при поддержке Stellar Development Foundation. Меня на самом деле это очень удивляет. Я не привык, что моя страна бывает в чем-то первой. Но это классно, это мне нравится. Тем не менее, тренд очевиден. В будущем все больше стран будет переходить на цифровые валюты, экономика будет становиться все более цифровой, а финансовая система будет полностью новой. Как мы помним, еще два года назад регуляторы в штатах говорили о том, что цифровой доллар США должен создаваться частным сектором. За технологическую поддержку проекта цифрового доллара должен отвечать именно приватный сектор, а не государственные компании. Соответственно, то же самое правило действует и для цифрового евро, цифрового фунта и доллара. Что такое частный сектор? Это компании, например, Accenture или Ripple. И теперь мы плавно переходим к к сути в твиттере можно найти официальную страницу проекта digital pound foundation это компания которая разрабатывает цифровой фунт стерлинга в великобритании они представляют себя как независимый форум поддерживающий внедрение хорошо продуманного цифрового фунта всего два дня назад, 14 октября 2021 года, они создали эту организацию под названием Digital Pound Foundation или же Цифровой фунт Foundation. Эта организация будет заниматься разработкой цифрового фунта, фактически полностью меняя денежную и платежную систему Великобритании. Почему же это важно для нас, криптохолдеров, особенно для холдеров Ripple XRP, Avalanche, Quant и Electronium? Сразу же после создания этой организации Ripple XRP опубликовал у себя в Твиттере следующий пост, в котором сказал «Мы рады быть одними из основателей Digital Pound Foundation для поддержки разработки и внедрения цифрового фунта». При этом Сьюзен Фридман из Ripple станет одним из директоров в правлении этой организации. Еще раз подчеркиваю, Сьюзен Фридман из The Ripple стала одним из директоров Digital Pound Foundation, компании, которая занимается разработкой цифрового фунта Великобритании. Они там создают цифровой фунт прямо сейчас, прямо вот в этот момент, когда ты смотришь это видео. Кроме этого, в проекте участвуют и банки HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered, а также платежные системы MasterCard и Visa. И если мы зайдем на сайт этого проекта, Digital Pound Foundation и пролистаем немножко вниз, то увидим, что кроме Ripple, участниками являются и такие криптовалюты, как Electronium, Quant, и Аваланч. Это просто невероятные новости, если ты еще не успел это осознать. Это огромные новости для этих криптовалют. Это прямое подтверждение всему тому, о чем мы так долго спекулировали. Кстати, Аваланч у меня тоже есть, так же как и Ripple XRP. А вот Кванта и Электрониума у меня еще нет. Но самой большой звездой этого глобального шоу является, конечно же, Accenture. Мы уже не раз сталкивались с этим названием. У Accenture уже очень много связей не только с цифровым фунтом. Кажется, они имеют отношение практически к любой более-менее значимой цифровой валюте Центрального банка, которые сейчас разрабатываются. Так, например, еще в 2020, м и по-моему, мы тогда об этом говорили, Банк Англии выбрал Accenture для создания своей инновационной платежной системы. Поэтому, ребята, я и дальше буду держать и накапливать Аваланч, держать XRP, а также изучать проекты Electronium и Quant. Все эти четыре криптовалюты, по моему мнению, имеют большие перспективы, ведь они работают над созданием цифрового фунта стерлингов для Великобритании. На этом все ребята, это было быстрое включение с очень классными большими новостями для этих четырех криптовалют. Меня зовут Богатейший Ди, подписывайся на канал, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно Богатей, увидимся в новом видео, до скорого.